Для того, чтобы в принципе начать работать недвижки адекватно, нужно собрать спрос. То есть, например, вы решили продавать вторичку. Вы решили продавать вторичку и не эконом-сегменту, а комфорт-сегменту. Надо понимать, что это за комфорт-сегмент, сколько его в вашем городе, какой примерно бюджет. Комфорт-сегмент с точки зрения не объектов, а с точки зрения покупателей. Это от 2 до 4 или от 4 до 12 миллионов. Непонятно. Нужно найти этих людей в интернете и привлечь этих людей, чтобы они к вам пришли. И когда вы понимаете, что вы их можете найти, они у вас есть, вы можете пойти к собственникам и уже под этих людей подобрать объекты и гарантировать и цену и скорость продажи. Кто сейчас это понимает, поставьте, пожалуйста, огонечки, плюсики, восклицательные знаки, проявите максимальную активность. Я просто хочу показать, что это вот настолько просто, но это с другого конца. Потому что, простите, если говорить через одно место, то делается обычно через одно место. Мы хватаем любую первую попавшуюся объект недвижимости, потом мы всеми возможными и невозможными способами ему, кому угодно его рекламируем, а потом мы удивляемся, почему к нам приходят люди и, или не приходят вообще, и у нас не получается продавать. Обратная история. Надо найти людей, которых в вашем регионе больше всего с деньгами, потому что бедных будет больше всего в каждом регионе. А мы говорим с деньгами. да? То есть, Что это за люди? Это комфорт-сегмент, это бизнес-сегмент, это премиум-сегмент, это больше частные дома, коттеджи, танхаусы, или это больше вторичка, или это больше первичка. И какая конкретно первичка? Однушки, двушки, трешки или четырехкомнатные квартиры, чтобы не брать в работу то, что потом тяжело продать. Когда мы понимаем, что людям нужно, мы можем собрать под них точечно ту базу, которая будет в большей степени отвечать на их запрос. Но вы же сами, как покупатели, знаете, вот вы хотите красный степлер, а я вам говорю, у меня есть фиолетовый, за те же деньги. Большинство из вас развернется, уйдет и не купит. И только небольшая часть скажет, ну черт с ним, не так важно, какого цвета он будет. Но большинство из вас будет упираться и говорить, хочу красный, потому что вы платите, и вы хотите, чтобы ваши потребности были хотя бы на 90% удовлетворены. Вы сами, как покупатели, так себя ведете. Так почему мы удивляемся, что наши покупатели себя так ведут? Так получается, что первое, что нужно сделать по формированию базы объектов, определить, под какой тип покупателей мы эту базу собираем, убедиться, что этот тип покупателей есть, и уже пощупать маркетинг, что мы можем их в достаточном количестве ежемесячно, автоматизированно пригонять столько, сколько вам необходимо. Когда мы с этим спросом разобрались, то есть мы собрали статистику, что продается лучше, что хуже, выбрали самое топовое, и уже ориентируемся только на это. Теперь мы собираем только популярные объекты в работу.